No, no, no, no! <laughs> What we've got here is the Mark I tank, it's actually the very first tank ever built in 1916 and they were used for the first time in the battle of flair courcelette on the Somme on the 15th of September 1916. Pikachu! Who is this? Это нихуя неправильно. Э Залианс! -а -а -да! За Заебись! Запись Друг мой, ты встретил ужасную, ужасную смерть, но ты знаешь, я не очень-то сожалею об этом. В конце концов, если бы не я, то это бы сделал кто-то другой, понимаешь? Я пытаюсь сказать, что жизнь продолжается, ну, ну, для всех остальных жизнь продолжается. Н не для тебя, ты мертв. Ну ты меня понял. Это напоминает мне один летний день в парке. У меня был просто восхитительный пикник с моим хорошим другом Орвелом. И я сказал ему, я сказал, Орвел, у меня. у меня есть история. И он сказал мне, в чем смысл истории? меня твои истории просто доебали уже. Я уже не могу их слушать. Одна история ахуительней, другой просто, блядь. Чего, блядь? А что нест вообще охуительно? Добой посмотреть свой любимый сериал. Проблемы с доступом к joycasino.com? Добавьте цифру 1, чтобы. Ой, блять. Сюша, выходи за меня замуж. Замуж? А у тебя квартира есть, машина есть, деньги есть, ты мне кольцо с бриллиантом купишь? Да ну нахуй! Сука, блядь! Ты обречешь их служить мне? До самой смерти и после вечно. When I'm alive, when I'm with you. я так счастлива так рада у меня есть ты хочу сказать Аннаким, Аннаким, Аннаким, Аннаким, Аннаким, Аннаким, Аннаким, Аннаким, Аннаким, So was a side do that